Хип-хоп-ла-лай. Итак, мы прорабатываем глубоко плечи. Спереди дельтовидную мышцу переднюю. Если человек не может отлепить лопатку от стола, значит она укорочена. И также мало грудная спереди идет. вот Она укорочена, поэтому мы ее вытягиваем, распрямляем. Посмотрим, как ходит плечо относительно окремяного отростка. Ну тоже вот видите, как хорошо загибается лопатка. Просто великолепно. Смотрите, выходит даже за пределы тела. Это вообще супер. Девушка, наверное, гимнастика занимается, да? И плаванием и гимнастика. И плаванием тоже, да. Вот. Всю трапецию мы проходим, тщательно растираем. И даже локтем реберно-поперечное сочинение пима угу. вот проходимся вдоль трапеции вибрации О, даже видишь мурашки пошли угу. по всей спине Мы просто чувствуется что кровь разгоняется да? хорошо становится Я обычно говорю, что нашли новую рогенную зону Здесь лопатка лопатка да и смотрите как пальцы заходят видите до трех пальцев в углу прям даже поднять вот это вообще отличный результат я вам скажу вот еще триггерные точки сейчас прождаем. потерпит и болезнь горит еще еще вот тут мышцы поднимающие лопатку для троскопулус и вот эту вот точку на вдохе вдох Терпи, терпи, отпускаю мышцу и начинаю выдыхать плавно. выдыхаем. Вот, ее отпустила. О, и сразу... По да, и сразу вот вся лопаточная зона вот это расслабилась. Вот такие фокусы у Олега Гудвина. А если вы настолько смотрите, то зря вы это делаете. Вам лучше быть здесь и все на себе прочувствовать. До новых встреч, друзья.